долгожданный разбор задач из программы 179 школы конечно они уже разобраны в комментариях в первый же день все но наверное широкой публике интересно будет послушать в моем исполнении все решения а потом если что-то недопонятно на самом деле можно вернуться в тот ролик и просто посмотреть очень хорошо описанные, подробно предложенные значит решения абсолютно верные некоторых из наших подписчиков, которым огромное спасибо за участие и за решение задач. Итак, первая задача, если мне не изменяет память, заключалась в том, чтобы придумать сумму э, кубов с помощью некой геометрической картины, то есть найти, чему равно 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс так далее плюс n в кубе с помощью какой-то замкнутой такой формулы, да, зависящей от n. И в помощь Предлагалась таблица умножения Пифагора. А что такое таблица умножения Пифагора? Это такая э, таблица, в которой 1 означал высоту 1, 2, означал высоту 2, 3, означал высоту 3, 4, означал высоту 4 и так далее. Тут тоже 1, соответственно, означал ширину 1. Число 2 означало, что ширина должна быть теперь 2. Интересно, насколько я масштабно это все сейчас исполняю, мне даже самому интересно. Ич, но ну, уже видно, что не масштабно <laughs> здесь должен был быть квадрат. Вот, ну и так далее до n. Ну и получалась такая вот прямоугольная, огромная таблица умножения. А в чем заключается ее, так сказать, табличность? В том, что вот здесь э, стоит дважды 4 клеточек, потому что прямоугольника с высотой 2 и шириной 4 как раз площадь равна 2 умножить на 4. Определение площади это кого на самом деле? Площадь, э, то есть определение операции умножения, это что такое? Это просто площадь прямоугольника с соответствующими двумя сторонами. Поэтому просто можно посчитать по клеточкам, вот тут будет такой прямоугольничек, ну, сами посчитайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь давайте, теперь давайте поймем, во-первых, чему равна его площадь, вот всей вот этой таблицы умножения Пифагора, которую каждый ребенок может выполнить сам. Кстати, и Мишенька, и Света, они именно так, вот, из моих детей, да, пятерых, двое интересующиеся математикой сильно, да, они вот именно так к ней приходили. А еще в детском саду. Значит, э, что мы хотим сейчас посчитать? Мы хотим посчитать полное количество клеточек здесь, то есть площадь этого квадрата здоровенного. Ну, ввести мы понятно, чему она равна. 1 плюс 2 плюс так далее плюс n, да, это количество клеточек в стороне. И все это возведено в квадрат. Ну, или, зная формулу для этой, для этой шняги, да, n на n плюс 1 пополам, и все это возведенное в квадрат. Вот такая получается формула для количества клеточек. А теперь я нагло утверждаю, что, это то, что вот эта вот сумма тоже равна количеству клеточек в этой всей таблице. Ну, давайте в этом убедимся. Сейчас мы проведем здесь черту, как делает Сергей Горчинский. Потому что справа будет разбор следующей задачи. Итак, я теперь буду по-другому считать. Вот здесь одна клеточка, никто не поспорит, да? Конечно, это так, пятачок. Я тоже так думаю, да, как сказал Винни-Пух. Вот здесь одна клеточка, но одна это один в кубе, ну, трудно тут спорить. А вот теперь посмотрите сюда. Ну, вот я утверждаю, что здесь два в кубе клеточек, хотя... Конечно, можно просто взять и вычесть из 9 1, получить 8 и заметить, что это 2 в кубе. Но нам нужно понять, почему это 2 в кубе из каких-то иных, как бы, соображений, да, из иных соображений. Вот. Ну, вот давайте это попробуем сделать. Дело в том, что здесь получается, вот если я так, как бы, а, разобью, а, вот это вот у меня будет, здесь ширина 2, да, а дальше получается... А, Значит, у меня вот здесь, значит, идет, эм, здесь один раз по два, так? Здесь два раза по два, а здесь опять один раз по два. То есть, получается, что? Нет, мне все-таки придется использовать правую часть, потом мы все сотрем. А, получается, два умножить на 1, плюс 2 умножить на 2, плюс снова 2 умножить на 1. Пока непонятно, почему это должно быть то, что нам нужно. 2 на 1, плюс 2, плюс 1. Да, хорошо, ну давайте подумаем э, про 3. Что будет написано здесь? Смотрите, 3 на 1, плюс 3 на 2, плюс 3 на 3, плюс снова 3 на 2, это уже вертикалово пошло, плюс 3 на 1, то есть 3 умножается на сумму 1, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 1. И вот, ну, опять же, можно проверить, что это 3 в кубе, э, посчитав клетки, но я хочу, собственно, утверждать, что для любого n, для любого k вот такая сумма будет верна, для любого k будет верно вот такое тождество, да? k в кубе равно k на 1 плюс k на 2 плюс k на 3 плюс так далее плюс k на k, и плюс обратно k на k минус 1, и так далее до, соответственно, k на 1. Ну, это, понятно, это равносильно утверждению, что k квадрат, оказывается, равно 1 плюс 2 плюс 3 плюс так далее, плюс k минус 1 плюс k, плюс k минус 1 плюс так далее, плюс там 2 плюс 1. То есть, э, все, что осталось доказать, чтобы утверждать, что вот это равно n на n плюс 1 пополам, Квадрате все, что нам осталось утверждать, это осталось доказать, что вот в таком столбике находится вот в таком катом столбике находится ровно к в кубе клеточек, а это то же самое, что вот эта вот сумма, которую я вот, вот этот вот так сказать столбик я вот так вот представил, что вот эта сумма, да после сокращения к дает формулу вот такую, что вот эта формула верна, что к квадрат равно сумме вот Такого вот возрастающего и потом убывающего ряда. Такой лесенки вверх и вниз, да? Лесенки для упражнений. Забежал и сбежал. Вот. Ну и тогда будет понятно, что вот как раз до n мы суммируем эти кубы. И, соответственно, получается, что площадь равна этой формуле. Ну что, это тоже геометрия, как вы понимаете. Вот квадрат k на k. А вот, значит, мы его... Вот так разбиваем, разбиваем, разбиваем, так далее, так далее, разбили. И что мы теперь делаем, чтобы убедиться, что справа стоит площадь этого квадрата, а мы вот так по диагонали считаем, вот это номер один, молния пронзила, да? На второй диагонали 2, на третьей диагонали 3, на четвертой четыре, на к этой диагонали, естественно, ровно к, да? Потом на следующий опять k минус 1, так далее, так далее, опять 2 и опять 1. То есть очевидно, что по-другому, так сказать, манипулируя способом подсчета клеточек, мы убеждаемся в справедливости каких-то удивительных и довольно сложных формул. Вот видите, одна геометрическая картинка, посчитанная разными способами. Другая геометрическая картинка, посчитанная разными способами. Ну, все очевидно и здесь, и здесь, а результат совершенно не очевидный. А теперь, завершая этот ролик, первый из роликов с разборами задач, я хочу открыть вам страшную тайну. В детстве, когда я увлекался вот такой вот математикой, я обожал вот эти геометрические картинки, мы с папой все время это все рисовали, еще до школы фактически, да? Ну, там, в первых классах. Я вдруг, я спросил папу, слушай, а... Вот ведь если я нарисую это в n-мерном пространстве, да, ну в трехмерном пространстве будут кубы, у них там будет как-то что-то там считаться, а в n-мерном это n степени. Папа, нельзя как-нибудь так доказать великую теорему Ферма? Вот, на что папа сказал, что он не знает. Но для этого нужно n-мерное зрение. То есть, может быть, Ферма имел такое n-мерное зрение, с помощью которых он сумел хитроумным способом посчитать количество кубиков в нмерном кубе, да, и таким образом доказать, что он не может быть, как бы, вот из него нельзя составить два меньших кубика, в чем и заключается, собственно, Великая теорема Ферма. Ну вот это остается за кадром, это неизвестно, понятно, я в этом, в третьем или каком-то там классе не преуспел. И, и впоследствии появилось великое доказательство Великой теоремы Ферма Эндрю Уайлса, вот такие дела. Вообще, эта геометрия картинок она. С нее начинается математика, да, с чего начинается Родина? Вот. А математика она начинается вот с таких э, наблюдений и подсчета там каких-то вот, просто подсчета площадей разными способами, подсчета числа вариантов и т.д. Почему и парят этим значит, мозги всем отшкольникам ну, 179 школы, а так-то, Москвы, Питера, ну и всех главных школ России. вот. Маткульт, привет!